Приветствую всех в школе Джобса. Сегодня мы с вами улучшим свой английский и пополним словарный запас посредством сериала, но очереди очень крутой сериал под названием The Walking Dead или Ходячие мертвецы сериал рассказывает историю жизни семьи шерифа после того, как зомби эпидемия апокалиптических масштабов захлестнула земной шар. Шериф Рик Грайм со своим напарником Шейном до эпидемии заводит диалог. What's the difference between men and women? Это шутка? Нет, серьезно. Я никогда не встречал женщину, которая умела бы выключать свет. В чем разница между мужчинами и женщинами? This a joke? Это шутка? No, I'm serious. Нет, я серьезно. никогда не встречал женщину, которая умела бы выключать свет. Два неправильных глагола – это «met» и «new» и один фразовый глагол «turn off» – «выключать что-либо». В нашем случае это свет. Turn off a light. They're born thinking the switch only goes one way. On. They're, struck blind, second they leave room. they're born thinking the switch only goes one way. On. Они с рождения считают, что выключатель – это включатель. They're struck blind the second they leave room. И на секунду они слепнут, когда выходят из комнаты. Blind. Слепой. I mean, To be Я имею в виду каждая женщина, которая оставляла ключи. God, like home. Богом клянусь, прихожу домой. House all lit up. Там все светится. Lit также неправильный глагол от light. And my job, you see, и моя работа видимо, because my happen to be different. Потому что у меня случился другой набор хромосом. House. Дальше я должен пройтись по дому. Turn off every single light this check left on, И выключить каждую лампу, которую она включила. Gotta это сокращенный вариант have got to. Быть должным сделать что-либо. Right? Yeah, baby. Mm. Oh, <laughs> Да неужели? Yeah, baby. Да, детка. Oh, Reverend Shane is preaching to you now, boy. Слушай, что говорит тебе преподобный Шейн. Preach. проповедовать. So, how's, I so how's it with Lori, man? Как там с Лори, приятель? She is good. She is good at turning off lights. С ней все отлично. Выключать свет она умеет. Really good. Очень даже неплохо. one who sometimes Но я иногда об этом забываю. Not what I meant. Но я не об этом. Meant прошедшая форма глагола mean. We didn't have a great Вечера бывает не из лучших. Hey, look, man. Эй, hey, слушай, чувак. I may have failed to amuse with my sermon. У меня не получилось себя развеселить со своей проповедью, but I did try, но я попытался. To amuse – это глагол. Веселить. Amusement – это веселье, развлечение. Для примера, amusement park. Парк развлечений. The least could do is, is speak. That's, that's what she always says. Speak. You think I was the most mouthed son of a bitch ever Мог бы поговорить с ней хотя бы. That's what she always says. От нее я постоянно это слышу. Speak, speak, говори, говори. Если послушать ее, я самый молчаливый подонок на земле. Do you express your thoughts? Ты выражаешь свои мысли? Do you share your feelings? That kind of stuff. Ну, делишься своими мыслями, чувствами и все в этом роде. The last she said this morning? Sometimes I wonder if even about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. The last thing she said this morning, последнее, что она сказала мне утром, это было Sometimes I wonder if you care about us at all. Иногда мне кажется, что тебе наплевать на нас. She said that in front of our kid. И она сказала это при ребенке. Imagine, going to school with that in your head. Представляешь, как это идти в школу с этой мыслью в голове. In front of, это союз, приводится как возле или в присутствии кого-либо. The difference between men and women difference between man and woman, в чем разница между мужчинами и женщинами, I would never say something that cruel to her. я бы никогда не не сказал ничего настолько жестокого, and certainly not in front of Карл. особенно в присутствии Карла, Крул. жестокий. После этого к ним поступает задание. Неадекватные водители попадают в аварию, и нашего героя, тем не менее, ранен. И он оказывается в больнице, и просыпаясь видит, что произошло с миром. Дома никого нет, и неожиданно Рика валят два черных. А что будет дальше, смотрите сами. Подписывайтесь на канал Школа Джобса, чтобы не пропустить новые разборы. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Твиттер. До скорых встреч!